Всем привет! Расскажем сейчас о кулирке, которая есть у нас в наличии. Кулирка – это трикотажное полотно, состоящее из хлопка с небольшим содержанием эластана, за счет чего обеспечивается быстрое возвращение в форму после растяжения. Классической плотностью кулирки считается 170-200 грамм на метр квадратный. Она в меру плотная, хорошо тянется, мягкая и высокого качества пинье. Прекрасно подойдет для пошива футболок, маек и нижнего белья. Сейчас как раз начался сезон уютных домашних посиделок, поэтому приходите есть разные цвета. Более плотный вариант это бархатная кулирка с плотностью 300 грамм на метр квадратный. Она совсем не просвечивает и состоит из 100% хлопка, не сильно тянется. С внешней лицевой стороны есть небольшое бархатное покрытие. Качество этой кулирки пинье подойдет для плотных футболок и домашних костюмов. Кулирка в полоску – это наша новинка. Здесь основа молочная, и полоски располагаются вертикально, то есть вдоль кромки. Но можно кроить и расположив полоску горизонтально, полотно хорошо тянется в двух направлениях. Плотность 165 грамм на метр квадратный, ширина здесь 177, это Турция, и качество пенье. В ассортименте есть еще кулирка качества корде. Нити для такого полотна используются меньше длины, качество их немного ниже. Материал больше подвержен стиранию, но прочность здесь тоже высокая. Рисунок набивной, идет челком, ширина 196 см. И здесь 100% хлопок, она не очень сильно тянется. Хорошо будет для ночных сорочек. И в заключение наш любимый интерлог. Это стопроцентный хлопок, очень мягкое полотно и отлично подойдет для детских изделий и пижам. Страна производства этого интерлога ⁇ Узбекистан. Есть разные новогодние принты. Создавайте новогоднее настроение вместе с магазином Dagabay.